I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами очередной обзорчик на героя решил я уже вчера был первый видос у вас про лисичку как качать правильно, и сегодня у нас будет второй герой, это божество, думаю многие э, без доната его получили, либо без доната, либо попозже с донатом, и многие ребята спрашивают э, на стримах, как качать, что делать, я уже давненько видос по этому герою выпускал, я сейчас решил каждый день, по какому-то интересному герою показать. А, в общем, мы на аккаунте Андрюхи, АС-сервер, Асгард э, Русский, дайте заявочки, вступайте. А, топовая гильдия. А у нас сегодня вот такое вот будет божество на обзоре, на максималке 15-15, 10-10. А, как качать, да? Начнем с таланта. А, конечно же, у Зашка, почему? А, потому что Уменьшает ходящий дамаг, отражает, плюс а, дает ХП. А сам по себе герой э, дамагер, который игнорирует э, ограничения. Но на сегодня есть два таких. Да? Это Мэри и она. Мэри более массовый герой, а этот герой э, более дамагер по одной цели. Но э, здесь герой вот, трансформируется в Валькиру и Цель. цель не может атаковать, но способна использовать умение. То есть, офигенная блокировка идет от этого героя, уменьшает крит на 80%, это дофига. Также наносит 16 раз подряд 170% от атаки, это реально дофига. В таких вариантах, тот же самый случай, что и с лесом, если вы будете в топах, у вас противники тоже будут с отражалками, и этот герой очень быстро сливается. Я уже тестировал против других с отражалками, показывал вариант такого героя. Единственный, скажем так, правильный, это тоже ОЗ-шка плюс пд других вариантов... На пвп локациях ну, другие варианты можно даже не рассматривать, потому что если вы уберете подашку, у вас герой сольется, берете вас зашку, его быстро будут сливать. То есть это такое на сегодня самое оптимальное для некоторых героев. Герой имеет иммунитет к оглушению, молчанию, эффекты уменьшения энергии получает на 70% меньше урона и восстанавливает 10 максимального здоровья в секунду. Это опять же это по кулдауну. Этот весь DEF работает. А, то есть, вот такой вот вариант. Узашка, в принципе, оптимальный. Нет у вас узашки, ставьте SO. Если вы там без донат, тоже вариант будет неплохой. А, однозначная эмблема. Ну, здесь просто у него стоит истинная вера. А, такой вариант, если брать там... Он сливается очень быстро. Хоть здесь уклонение дофига, плюс супер пэд. Дойдем дальше. Вот как раз есть. Встретились два одинаковых божества 15-15, но там еще лисица бьет и все остальные. А... Вот вражеская. По нам миссает. Нас блокируют. Многие напишут, вот ОЗК и уклонение. Да, ОЗК и уклонение несовместимы но в некоторых вариантах а, лучше, чтобы герой дольше продержался от него потом толку будет больше. Ну, например, на ворожае оз плюс уклон, это самый такой идеальный вариант. Но, как видите, вот если брать с практики, герой, конечно, классный, донатный, но он имеет ограничения. Ну, я, допустим, у себя использую этого героя чисто на таких локациях, как «За пределе», там мне этот герой помогает очень круто против Фрей, э, Огников, Зефиров. Особенно, когда они остаются один на один. Мэри не настолько дамажит. Мэри больше бьет э, по нескольким целям. Да? То есть там дамага нету столько, сколько есть здесь. То есть это чисто герой, э, ну как по мне, был выпущен под запределье. А на PvP локациях тоже классно смотрится. То есть в забытой. На атаке фортов многие используют, но за счет того, что здесь идет дамаг по одной цели, э, герой может просто тупо упереться вот в божество, там, либо в какого-то героя с хорошим дефом, и по сути он просто на нем, на нем зависнет. Э, от этого толку мало, поэтому в ЗБшке и, например, там, атака фортов, да, хорошая Мэри, будет намного круче, потому что там сразу несколько целей, она сразу несколько целей будет дамажить. Но этот герой больше такое Для особых прохождений за пределы, там, возможно, в новой локации, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, такая вот сборка, она более актуальна. У нас просто тут беженные статы у героя, если разобраться. 20 тысяч уклонения. Поэтому по герою не попадают, не сливают. Ну, тут, конечно, за счет питомца. А, нету у нас, видите, вот истинная вера стояла с Адхилом. Поехали. Сейчас попробуем. Попробуем на арену забежать. Может, на арене кого-то встретим. Вот отлично есть зефир вот видите разница героя а, герой бьет по одной цели то есть нету массового дамага вот таким вот образом сейчас мы зависли а, на розе и все розу слить не может соответственно а, дальше мы никак не двинемся но мы будем конечно держать целую пачку они тоже нифига не сделают то есть, в данном случае такого героя можно использовать как офигенного танка, дав плюс отхил, это реально круто, плюс еще возможность проходить ограничения. Но против массовых, скажем так, стычек, герой, к сожалению, бесполезный. Поэтому не особо стройте планы, что вы там прям будете мега круто нагибать всех. Вы будете круто проходить героев, у которых есть ограничения. Ну, видите, по нас даже не попадают. Еще такие героем, в принципе, неплохо сливать. Я же говорю, зефира, вокников, прочих. За счет ограничения дамага. Но на практике я не знаю. Андрюха ставит ее на ДАФ, но я бы на ДАФ ее, наверное, не ставил. Ну, на этом героя проще всего зависнуть. Сейчас посмотрим, как, как будет держаться. Ну, вот видите, против топовой пачки с уклонениями держится, но герой ничего не сделает. То есть герой, по сути, в большинстве, в 90% он у вас будет бесполезным. Будет это и донатный герой, но он чисто для определенных локаций. Uh, вот видите там ушатали Фрея, точнее Фрея сама ушаталась давайте еще кого-то поищем так, тут вадушек нету, отлично сейчас попробуем словить попробуем словить с вами зефира получится, не получится, не, наверное не получится вектор прилетел самое основное вот как бы еще самый основной плюс от этого героя да он там массово не дамажит он блокирует вот блокировка это очень полезная вещь от этого героя Но опять же надо учитывать то что если у вас не будет хороших хорошей точности миссы вам обеспечена топи, когда у тебя прокачан так, это что у нас? Это у нас новый герой. Вот Огник есть. Когда у тебя прокачан титул, это в принципе неплохо. Так, где там -то Мэри? Точнее Фрей. Вот даже если взять, смотрите, сейчас. Она миссает по Огнику. То есть у нас собрано на уклонение то, о чем я говорил э, герой. Она просто тупо по Огнику мисает не попадает. Ну, Логник тоже по ней не попадает. Соответственно, без точности этот герой вообще, ну, в части э, бесполезный. Потому что, ну, даже дамажить она не будет. То есть, дамага реально... Дофига у героя, но реализировать его очень сложно. Поэтому поехали дальше, будем продвигаться. Чтобы герой не сливался, я сказал. Z плюс PD для по созвездиям. По созвездиям вариант точно такой же, как и у лисицы. Здесь он фуловый, собран на уклон. Это классно, круто, это дорого стоит, его сложно убить. Но когда у вашего противника будет тоже уклонение, там... 1010, 10, 11, 12, 15 Вы нифига сделать этим героем не сможете Он у вас его просто не пробьет, он по нём не попадет Соответственно, на сегодня в реалиях лучше, наверное Часть уклонения, часть точности Либо питомца на точность собирайте Здесь ставите уклон, питомец на точность Созвездие однозначная саска Никакие там не ни обряды, ничего Это самый оптимальный вариант Это деф плюс дополнительно у вас будет отхил увеличен самого героя есть варианты я тестировал на домах с победным из супер силой но честно скажу это такой однобокий герой у вас получится в основном вот этого героя очень круто использовать для фарм локаций там где вы не можете пройти каких-то фрей огников зефиров то есть такой вариант так, ну, в принципе, я так все рассказал. Чары, таланты, созвездия. Герой, конечно, классный, но... Э, многие там... Пишут, что херня. Герой не херня, он просто для определенных локаций, как и большинство героев. В битве замков, которые сейчас есть, э, для некоторых локаций надо определенные герои. Э, э, да, это не зефир. Зефир на сегодня... Наверное, единственный герой, который самый востребованный и самый нужный. Посмотрим, что будет в следующей обнове. Они что-то так затянули. Новый альфа-самец ну не настолько крутой. То есть некоторые герои более командные. Некоторые герои могут и соло тащить. Ну, в общем, вот так вот. Все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.